Приветствую вас на своем канале. Сегодня я хочу вам показать три крана, которые выдают биткоин Сатоши очень быстро. Я, конечно, буду делать медленно, а у вас это все будет получаться быстрее. Итак, первый кран называется False4News.хуз, но хуза, понятно, плохое за плохое домен на хузо. но тем не менее воспользуйтесь хотя бы тем, что они дают дают все эти три краны не так уж много но их преимущество в том, что их можно поставить рядышком три, вот у кого сильный компьютер и через определенное время самое большое у них тут по-моему три минуты получать пускай там под одной подвеса тоже и так Значит, в данный момент мы находимся, я уже сказала, на экране uh, fawcett 4 хузы. Вот сюда вниз вы вставляете... Это, это уже я показываю ссылку реферальную. Нет, нет, не сюда, ребята. Вот сюда вы вставляете свой кошелек с п и выводит он сразу вот на п, Вот здесь вот написано... И также здесь написано, что от 1 до 10 сатоши. Нет, ребята, больше трех мне пока не удавалось отсюда взять. Но здесь нет ограничений по количеству кликов. И через каждые две минуты. Итак, вставили сюда с Fawcett свой кошелек. Сейчас покажу, где его брать. Вот я перехожу на Faussed Pay. Ну, вот я даже могу показать, что вот, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 1 Сатоши. Так, а где же нам брать? Значит, заходите или в линк адрес, Вот это уже привязанные кошельки с фаусупедией, либо в депозит. Ну, вот так как у меня все они находятся в линке, я вам покажу все-таки в депозите, потому что не у всех они привязаны. Нажимаем на депозит. Сейчас открутится. Вот. И вот биткоин. Сюда нажимаете. Опи. И у вас, как говорится, на кончике пюра или в мышке, остается вот этот вот кошелек. А у меня немножко другой кошелек, потому что у меня прикреплен с пайера, вот, кошелек биткоина, и я именно отсюда брала, и вставляла во все эти три э, крана. Ну, вернемся обратно к нашему крану. Итак, вставили сюда ваш кошелек, дальше нажимаете Climb, сейчас появится капча, капча, так, и ищем вот эти по порядку слова. Нурсы, вот по-моему, вот это. Драйвер", Драйвер. Драйвер. Вот это. Это, насколько я поняла. И". Так. Теперь сюда. Verify Capture. Ходится, Нет. А, неправильно не я здесь капчу делала. Вот. Или, или, может быть, уже больше трех не дают. Ладно, попробую еще раз. Клайм. Неправильную букву Зебра Вот это явно зебра Теперь тигр Так, значит, тигр здесь Ну, мышка, работай Так, ос острич, monkey, И верифай капча Ага Значит, ребята, он дает. Сейчас я перейду на русский. Ха, капча не действительно или решается слишком медленно. Попробуйте еще раз. Как же я медленно. Ну, после последний раз. По постараюсь побыстрее <смех> <смех> Так, ладно Или он больше в трех раз не дает. Так, герафия, герафия, хиппо, хиппо, манки Так, и верифайл Ну, сейчас вроде быстрее было вот, да, действительно медленно. Видите, две сатуши у меня пошло на Fawcet пи. Потом мы все их проверим. Значит, здесь надо быть более шустрый. И восемь 8, нет, видите, в 8 раз только можно с одного IP пройти. Ладно, с этим мы закончили. Теперь следующий экран. Следующий экран называется FAS BTC. Вот у меня было три сатоши послано на Fausto Теперь мы его обновляем. Ну, от 10 сатоши, ну больше трех тоже не было. Так, вставили опять сюда свой кошелек. Нажимаете логин. Здесь появится, конечно. Реклама, Убираете эту рекламу. У вас, конечно, это будет все получаться быстрее, чем у меня. Continue. Так, сейчас тоже будет капча. Капча. Лабер. Так, значит, по-моему, это сумбер. сумбер. Это. Сандри. Так верифай сразу переходит на шотлинку сейчас он открутится у меня еще и интернет не бегает убрали автобусы Твердить. Все, Довольно быстро. И Get Link. Опять убираем то, что реклама выскакивает. Get Link. Сейчас посмотрим. Вот две Сатоши были посланы на фаусу пить. Так. Я хочу, чтобы у меня пошел таймер. Если я еще раз, значит, еще разочек, и будет живой таймер. Вот, пошел живой таймер, так удобнее. А значит, это еще один вариант, и вот здесь вот реферальная ссылка. Кстати сказать, вы можете выбрать и любую другую криптовалюту, но это уже вы сами попробуете. И еще есть так называемая турбо-БТЦ. У кого сильные компьютеры, то это очень быстро. Их вот я говорила, в стороночку поставила три штуки. Здесь то же самое от 10 сатушей. Вставить свой кошелек. Нажимаем логин. Реклама. Логин. Здесь, по-моему, 8 раз можно только сделать. Continue. Опять реклама. Continue. Я не робот. Гидранты. Гидранты подтвердить. Теперь сторг. Ой, надо быстрее. Mm. Сейчас, может быть, что-то будет быть, что это и сторк. Сторк-билдинг. Так, и верифай. Сейчас тоже мы перескочим на шотлинку. Так, теперь где что Вот где здесь теперь? Ага, вот это вот реклама. И get link. Да, рекламу убираем. Get link. Всё. Сейчас переключим. Так. И вот две сатуши опять получили. Я сейчас опять переведу на таймер. Еще разочек, чтобы он был живой таймер. Ну, живой, я имею в виду, что бегать здесь не не, не хочет бегать. Ну, через две минуты. Теперь мы переходим в dashboard. В фаусетпи и смотрим, что нам здесь дашборд, южер дашборд смотрим что мы получили турбо получили, фаст получили и фаус 4 news получили, вот пожалуйста все они получены теперь опять дальше фаст три сатоши, турбо две сатоши ну сейчас опять был фаст еще две сатоши Falso 4 Ньюс 3 Сатоши. И вот, вот я сегодня уже вот, видите, считайте, сколько я сатоши за очень короткое время. Ну и не забывайте еще об вот таком сборе сатоши. Нажимаете Earn, Pay to Click. А у меня сейчас уже, я уже здесь все прошла. И здесь тоже э, нажимаете на клик. И тут по-разному. Есть и 15 сатоши, но в основном по одной сатоши 7 секунд. Итого я сегодня... Сейчас скажу, сколько. Вот уже 75 сатоши я, собственно говоря, за... Ну, может быть, за час добрала. Потому что я еще на кухню вливала бегала кофе себе делать было в общем если вам все это понравилось на все три экрана будет ссылка попробуйте другие криптовалюты кто что собирает по поскольку дают я еще раз повторю это удобно тем, что вот так вот их поставил здесь нажал и можете работать совсем другими через Три минуты, поскольку самый большой срок три минуты. Через три минуты зашли, опять шлепнули все их. И опять пошли своими делами заниматься. Итак, ребят, на этом все. Какой бы мне экран открыть? Ну, давайте этот кран откроем. А на этом все. Как всегда, я вам желаю большого, крепкого здоровья. Ну и доходов и побольше в жизни позитива.